Нет друзья-эксклюзива в работе на поиск. Нет эксклюзива в работе на поиск. Покупатель лжецы. Вот даже если вас покупатель уверяет, что я вот только с вами работаю, знаете, он вам лжет. Он работает еще с 10 агентами, и сам тоже ищет, и все члены его семьи ищут, и все его друзья в поиске. Получается, что вы конкурируете со своим собственным клиентом. Но это неблагодарная задача конкурировать со своим клиентом. В работе на собственника эксклюзив реально существует, и более того, он выгоден. И собственнику выгоден, и агенту выгоден. Вот именно об этих выгодах мы будем э, вот в данном интенсиве, в этом э, видеоуроке и говорить.